Да. Ой, слушай, мне сейчас даже сон такой приснился волшебный mm -hmm. о том, как я снова путешествую по вот этим вот чудесным краям, в которых ты побывал, вот в этом Крыму, mm -hmm. вот на этой Камчатке. Сразу вспомнила эти времена чудесные, когда я тоже путешествовала. И, кстати, вот, вот эти вот все места практически, про которые ты рассказывал, вот я там была. Ну, да. да, еще даже больше мест видела, чем ты. Ну да ладно, сейчас не об этом. Но самое главное, это то, что путешествия нас очень вдохновляют. Пусть uh -huh. ну, даже вот в такие вот времена. Пусть даже воспоминания о них, пусть даже фотографии о них. Да, очень-очень здорово. Uh -huh. Слушай, ну вот единственное только что. Uh -huh. Ну вот сейчас карантин, сейчас вот путешествовать как-то вот... Не очень получается, но ты к нам все-таки приехал, а у нас здесь между прочим домашний театр, проект у нас здесь и что нам с тобой делать, тоже хочешь быть нашим артистом? Домовый театр? Да. Ну, я хочу сказать, я jestem trochę кепским актором. Никогда не пробовали, они в жодном куклу не будем школьным, театральным, они. Да не переживай, знаешь, домашний театр, он на то и домашний театр, что здесь совершенно не обязательно быть профессиональным артистом. я, конечно, артистка народная, и международная. Но у тебя то шансы тоже стать euh, известным артистом на nie, na, na всю wiem. страну или на две страны. Поэтому давай-ка мы попробуем. Мы начнем с тренингов. Мы э, будем созваниваться с нашими друзьями, okay. с преподавателями. Okay. И может быть они нас чему-нибудь научат. Ну, тебя, конечно, в первую очередь. И ты станешь нашим артистом. Как тебе такая мысль? Ну, на еще не на Давай, спробуем. Да, да, да. А для начала... Мы с тобой вместе прочитаем какое-нибудь интересное, серьезное, угу. международное, международное произведение. Верш. В стихах, непременно. Да? Okay. Так, пойдем, обсудим, что это а, может быть. Давай, шукать. значит, подумаем. Это может быть какое-нибудь стихотворение про что-нибудь, вот, например, там не знаю что.